Воздух настоян сиренью. Сладкий плывет аромат. Солнечный твой день рождения мил и приятен весьма. И для рожденной весною нам пожеланий не жаль. Чтобы дружила с мечтою, в сердце не лед был, пожар. Чтобы по жизни шла смело, трудностям наперекор, и выметала умело ты из души своей сор, Чтобы в ней множились радость, вера, надежда, любовь. И как цветением сада все восхищались тобой».